Друзья, всем привет! Давненько у нас не было видео. А сегодня я вас заставлю немножко пошевелить своими извилинами. А сегодня будет необычный формат, новый формат, который у меня раньше не было. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях после этого видео, как вам зашел этот формат. В чем его суть? Я уже сделал запись своих сделок, на... в которых я анализировал в режиме реального времени. Но, правда, без голоса и без вебки. Просто мышкой я сделал обозначение своего анализа. И я хочу сделать так, чтобы вы проанализировали ситуацию, потом я а, эту ситуацию покажу, вы сверили свой анализ с моим анализом и посмотрели на мою логику захода. То есть тем самым я хочу передать вам логику моего захода. Плюс ко всему в этом видео мы посмотрим статистику с момента начала моей торговли по новой торговой системе, я покажу вам историю сделок и свою прибыль. И а еще в этом видео я буду торговать в режиме реального времени В середине видео примерно я вставлю этот фрагмент, где я торгую в режиме реального времени Чтобы не было потом вопросов У меня конечно есть плейлист торговли онлайн Но все равно приходят единицы, которые пишут Нафиг мне твоя история, нафиг мне твои записи Торгую в режиме реального времени Ну я поторгую Итак, давайте начнем Анализируем первую ситуацию Я вам дам три таймфрейма Каждый будет показываться по 5 секунд Вы можете ставить на паузу и анализировать А потом сверять свой анализ с моим Итак, поехали! Первый тайфрейм – это часовой. Внимательно посмотрите и скажите про себя, что вы здесь видите. Далее тайфрейм 30-минутный. Напоминаю, что вы можете ставить на паузу и анализировать. Теперь тайфрейм 15 минут. Внимательно просмотрите каждую детальку. Итак, это все, что я использовал для анализа валютной пары евро-японская иена. Теперь давайте сверим ваш анализ своим анализом, а вашу логику с моей логикой. Итак, часовой тайфрейм. Что я здесь увидел? Как вы знаете, торгую по свечным паттернам. На часовом таймфрейме я увидел свечной паттерн. Это у нас поглощение, то есть небольшое тело зеленой свечи и значительное тело красной свечи, которое поглощает с собой тело зеленой свечи. Я обозначил это прямоугольником. Плюс ко всему у нас имеется сверху огромная тень. Это говорит нам о том, что быки пытались потолкнуться вверх, но у них ничего не получилось, и их вытолкнули с данной области сопротивления. То есть вероятнее всего... Инициативу перехватили продавцы И сейчас цену будет, вероятнее всего, тянуть на понижение Это моя логика Я ее нарисовал на графике 30 минут тайфрейм Также здесь я ориентируюсь на паттерны Рисую первый паттерн, который указывает на понижение И рисую второй паттерн, который указывает на понижение Огромные тени сверху, уверенность свеча на понижение Все это признаки возможного движения вниз Обозначаю коррекцию. То есть, у нас зеленая свеча дошла до половины тела красной свечи. И после данной коррекции по моей логике произойдет движение вниз. Далее 15-минутный тайфрейм. Обозначаю область поддержки. То есть зашел я вниз, около области поддержки. Далее, здесь у нас понижаются максимумы. То есть цена идет к пробитию уровня поддержки. Я зашел на пробитие данного уровня поддержки. Итак, думаю, вы сверили свою логику с моей логикой. Теперь давайте дожидаться окончания сделки. По итогу мы получаем движение вниз. Не настолько уверенный, как хотелось бы, но все же это плюс. Итак, переходим к следующей ситуации. Валютная пара потаский фунт швейцарский франк. Начинаем с часового тайфрейма. Проводите анализ. Далее идет 30-минутный тайфрейм. И 15-минутный. Итак, что я видел на часовом тайфрейме? Во-первых, это область поддержки. Недавно, относительно недавно, произошло пробитие области поддержки. Далее цена подошла снова к этой области и мы рассчитываем на ретест данного уровня Обратите внимание, что образовалось при заходе в область поддержки а Цену резко вытолкнули с этой области То есть образовалась огромная-огромная тень Огромная тень снизу а Огромная тень снизу указывает на то, что преобладают здесь покупатели То есть цену резко вытолкнули с области поддержки Итак, на 15 минут тайфрейме я обозначаю локальную область сопротивления на пробитие которой мы с вами зашли. На 30 минут тайфрейме я обозначаю паттерн, который указывает на повышение, это у нас поглощение, далее произошла коррекция, горизонтальное движение и мы ожидаем пробой и движение вверх. То есть цена наткнулась на область поддержки и на области поддержки начали преобладать покупатели. Об этом свидетельствуют паттерны, указывающие на повышение. Потом произошла коррекция, небольшая консолидация, и далее мы ждем движения вверх. По итогу мы с вами его получаем. Ловим две уверенные 15-минутные свечи на повышение. И пробитие сразу двух локальных областей сопротивления. Сделка у нас заходит в плюс. Далее смотрим с вами следующую ситуацию на валютной паре австралийский доллар канадский доллар. Начинаем с часового тайфрейма. Смотрим, анализируем. Здесь я приложу сразу несколько скриншотов. Потому что здесь я график отдалял и приближал. Далее у нас идет 30-минутный тайфрейм и 5-минутный. Итак, думаю, вы анализ провели, теперь давайте разбираться. Заключил здесь сделку на повышение, давайте посмотрим почему. Часовой тайфрейм. Рисую трендовую линию поддержки. То есть сна у нас находится на трендовой линии поддержки и отскакивает от нее. Теперь немножко приближаю график. Видим, что на трендовой линии поддержки у нас образовались огромные тени снизу, то есть цену резко выталкивают с уровня. Далее 30 минут тайфрейм, что я здесь увидел? Здесь я увидел краткосрочный тренд на понижение, консолидацию, то есть горизонтальное движение, и это нам говорит о возможном развороте и пробитии уровня сопротивления, учитывая то, что мы сейчас находимся на трендовой линии поддержки. Также обратите внимание, что предыдущая свеча образовала собой доджи, то есть свечу неопределенности. Если мы посмотрим на остальные свечи в данном горизонтальном движении, то эта свеча явно отличается от них Следовательно, ее также можно причесть э, за фактор для пробития, для пробития вверх И 5 минут тайфрейм, здесь у нас четко виднеется горизонтальное движение Рисую область сопротивления, на пробитие которой мы с вами зашли Показываю, что мы ожидаем пробития И давайте с вами ждать окончания сделки По итогу уровень смог пробиться впритык к концу нашего времени экспирации, это говорит нам о том, что время экспирации мы с вами подобрали очень хорошо, и сделку у нас заходит в плюс. Итак, друзья, три сделки мы с вами разобрали. Теперь давайте перейдем к торговле в режиме реального времени. То есть сейчас мы с вами смотрели на запись моей торговли, а теперь я буду в режиме онлайн все комментировать и все вам объяснять. Итак, пожелаю удачи мне в красной футболке. Давайте смотреть. Итак, друзья, понедельник, давайте приступать с торговую сессию. Первым делом смотрим новости, как обычно, чтобы на них не попасться. А новостей у нас в ближайшее время нет. Отлично, можно спокойно торговать Давайте искать ситуации Смотрите, валютная пара канадский доллар и японская иена Здесь есть хорошая ситуация Давайте сразу подберем Время экспирации Это у нас 25 минут примерно Сейчас я все объясню Давайте найдем подтверждение для захода Первое подтверждение это паттерн на 15 минут тайфрейм Это первое подтверждение Второе подтверждение – уровень сопротивления. Третье подтверждение – это импульс на понижение. Окей, следовательно, мы заходим здесь в 4% от депозита, то есть 1400 рублей. Заходим и здесь на понижение. Давайте с вами разбираться. Начнем с часового тайфрейма. А, что мы здесь видим? Нисходящий тренд. У нас был импульс на понижение. Слева. Вот наши импульсы. Уверенные свечи на понижение. Далее у нас образовалась коррекция вверх. Достаточно неуверенные свечи на понижение в данном месте. Здесь находится у нас уровень сопротивления, область сопротивления. Следовательно, уже можно ожидать реакцию на понижение. Идем дальше, 15 минут тайфрейм. Здесь у нас паттерн, который указывает на понижение. Паттерн поглощения. Плюс ко всему, здесь образуется данная формация. То есть идет движение в диапазоне восходящем, но постепенно наши максимумы и минимумы сужаются. Такая формация говорит о движении вниз. То есть о чем нам говорит это движение? Силы у покупателей здесь толкать цену нет. Сила быков ослабевает. Плюс ко всему на конце образовался паттерн, указывающий на понижение. То есть уже начали потихонечку преобладать продавцы, то есть медведи. И вероятнее всего цену тянут на понижение до примерно этого уровня сопротивления. Это мое мнение, мои предположения. Посмотрим, что будет на деле. Время экспирации, как я подобрал. До конца этой свечи оставалось 10 минут. Я прибавил еще следующую 15-минутную свечу, то есть 10 плюс 15, получается 25. Я всегда захожу на паттерны на 2-3 свечи. напоминаю. Ориентировался еще раз вот на этот паттерн. Все, давайте с вами ждать. Кстати, забыл вам кое-что сказать. Здесь у нас есть область, о которой я говорил. Эта область у нас пробилась, и теперь область поддержки является лиценным уровнем сопротивления. Мы должны от нее отскочить. Здесь у нас было скопление, то есть область достаточно сильная. И вопрос времени только в том, когда цена отскочит. Судя по паттернам, она должна отскочить в ближайшее время. А кстати, ребятки, насчет трейдинга. Что это за занятие? Давайте сразу так. На частоту 95% трейдеров здесь сливаются. Даже, я думаю, больше 95%, если касается дела бинарных опционов. Зарабатывают сущие единицы. Если честно, я не понимаю, почему так происходит. В принципе, многие говорят, что трейдинг это сложно. А на самом деле, для меня лично, здесь ничего сложного нет. Я получаю от этого, во-первых, удовольствие, во-вторых, здесь реально ничего сложного я не вижу. Ну что, свечи, там формации, все это дело можно изучить, практиковаться и потом просто торговать и зарабатывать. Естественно, заработок будет нестабильный, когда-то вы можете получить минус за месяц, э, когда-то вы можете получить 5 тысяч всего, когда-то 30 тысяч, 50 тысяч и так далее. То есть заработок максимально нестабильный. И он зависит от множества факторов, там начиная от того, сколько вы торгуете, заканчивая тем, какой рынок, какой новостной фон и так далее. Но у меня вот есть опыт торговли в 5 лет, и вот на своем опыте я могу сказать, что трейдинг – это несложно. А профит зависит только от вашей психологии, вашего менеджмента и того, как вы умеете понимать рынок. Если у вас какая-то одна стратегия строгая, да, какие-то строгие-строгие факторы для входа есть, то, вероятнее всего, она через какое-то время перестанет работать. И вы будете получать с нее минус какое-то время. Какое-то время у вас будет идти убыток. А, поскольку рынок он изменчивый, нужно постоянно адаптировать Но если вы торгуете а, по пониманию рынка, так сказать По свечным паттернам, по фигурам, по этим формациям различным То адаптироваться здесь никак не нужно Поэтому я и советую изучать именно свечной график И все, что связано с этим свечным графиком Никакие индикаторы, ни объемно кластер анализ, ничего такого Вот чисто свечной голый график Все уже заложено в цене Все новости, все объемы, все индикаторы Вот видите этот голый график? Здесь есть абсолютно все и объемы, и индикаторы, и новости, и все, все, что вы хотите. Здесь все индикаторы вместе взяты. Потому что у индикаторов есть свои формулы, которые вычисляются на основе движения цены. Я думаю, сложность возникает в том плане, что сложно контролировать самого себя. То есть свое психологическое состояние. Многие люди входят в азарт, начинают ставить большие суммы и тем самым сливаются. Вот, наверное, в этом вся сложность. А, но у меня на самом деле такой проблемы не было. Почти не было. Иногда, конечно, бывали случаи, когда я срывался. Но, тем не менее, вот... 90% времени я торгую стабильно и адекватно. Вы, друзья, должны сделать из себя здесь робота. А у вас не должно быть никаких эмоций. Какие советы могу дать по подавлению этих эмоций? Во-первых, воспринимайте депозит как просто циферки на экране. Как только вы ввели средства, это уже не ваши деньги, это просто цифры. Цифры, которые ничего не значат. Именно так ваш депозит и воспринимаете. Ну, естественно, соблюдайте правила. Далее, что еще могу посоветовать? Делайте упор не на прибыль, а на правила и процент проходимости, то есть на торговую систему. Именно торговая система позволяет вам зарабатывать. Это все правила вместе взятые. Прибыль она будет по умолчанию. Вот вы что хотите, делаете, но если у вас хороший результат по всем параметрам, то прибыли, естественно, обязательно будет. Поэтому на прибыль ориентируйтесь в последнюю очередь. Как-то так. Кстати, ловим с вами уверенное движение вниз после нашего захода. Сейчас будет пробить все трендовые линии, которые уже, в принципе, происходят. Остается 12 минут, давайте с вами ждать. Итак, друзья, остается 15 секунд. Словили с вами мощный импульс на понижение, и сделка у нас заходит в плюс. И вот скажите мне, пожалуйста, что вот здесь сложного? Что здесь сложного? У нас есть паттерн, паттерн есть, который указывает на понижение. Окей, паттерн образовался на уровне сопротивления. Уровень сопротивления есть. Много ли сил покупателей, чтобы тянуть цену вверх, чтобы давить этот уровень дальше? По этим свечам видно, что нет. Свечи неуверенные, свечи маленькие по сравнению с этими. То есть, провалдают здесь продавцы. То есть, ничего сложного здесь нет. Абсолютно ничего сложного. Итак, друзья, теперь давайте посмотрим на статистику с момента начала моей торговли по новой системе. Сначала я вам покажу историю сделок, а потом статистику. Давайте смотреть. Торгую я сейчас достаточно мало. Примерно 1-2 сделки в день. Иногда случается там по 5 сделок, но очень-очень редко. Торгую даже не каждый день. И вот мои результаты. Обновляю страницу чтобы все было честно. Теперь давайте перейдем за статистику. Ссылочку на сайт я оставлю в описании. Сайт очень полезный. Итак, всего я сделал 22 сделки. Как я и говорил, достаточно мало. Заработал более 7000 рублей. И это 20% к депозиту. Вот моя диаграмма. Динамика торговли. То есть несколько дней болтался на одном месте, потом пошли прибыльные дни. Но это фиксированная сумма. Здесь будет примерно такая диаграмма. Куча полезных фишек на этом сайте есть, статистика 68%, но сделок, естественно, мало, будем дальше смотреть. Сейчас у меня пока идет серия из прибыльных сделок, из семи прибыльных сделок, надеюсь, она продолжится. Итак, друзья, немножко мы с вами пошевелили мозгами, благодарю вас за просмотр, обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам такой формат или нет. Не знаю, как он будет выглядеть со стороны, но надеюсь, он заставит вас немножко поработать своим умом. Итак, насчет моей торговой системы, напоминаю, что я использую гибкую фиксированную сумму. Чем увереннее ситуация, тем больше я вкладываю в сделку. Но максимум это 5%. Если ситуация максимально уверенная, то это 1750 рублей для меня сделка. Если ситуация максимально неуверенная, но ее можно отработать, то это 175 рублей. Вот такая у меня логика. Чем больше подтверждений для захода будет, тем большую сумму сделки я буду использовать. Вот и вся моя торговая система. Фиксированная сумма, гибкая фиксированная сумма и 1-2 сделки в день. Друзья, обязательно поставьте этому видео лайк.